Веди до желаешь лиди, есть сила в крови, в крови креста, сердцем свободу в место войти, есть сила в его крови, сила Божья чудокорная, Годная, драгоценная, красивая. Хочешь ли гордость и страсть умерли? Есть сила в крови. Чудотворная Христа, сила Божья, чудотворная, драгоценной крови Христа, чаше шли снега беле. Может Амин, есть сила в его крови. Сила Божья, чудотворная в крови Христа. Сила Божья, чудотворная в драгоценной крови. чудотворная, драгоценной крови, крови. Христа.